Так, ребят, всем привет! С вами канал Криптогейн. Сегодня я покажу вам очень интересный такой сайт, да, с торговым ботом. Как вы уже видите, немножко отвлечемся от нашей постоянной темы, да, от каких-то проектов. В принципе, это будет полезно для каждого, так как у нас у всех почти есть монеты. Вы непосредственно торгуете ими ежедневно, там, еженедельно, кто как. И за этим постоянно следите. Иногда можете не успевать это делать, поэтому хочу представить в принципе неплохую платформу все работает на алгоритме все работает автоматически в принципе здесь мы можем на двух биржах с ней работать это Binance и битрикс у нас в принципе хороший доход да как у нас обещают у меня знакомый близкий пользовался данным ботом очень доволен поэтому решил показать вам доставить да, можно сказать свой отзыв Вообще, в принципе, у нас не секрет, что ботом пользуются у нас не только трейдеры, да, но и сами биржи, то есть, которые автоматизируют процесс купли-продажи по более выгодной им цене. И вот поэтому я показываю бота, который может поторговать вам на увлечение непосредственно ваших монет. Неважно, рынок падает или нет, в основном это все у нас нацелено на биткоины и альткоины, разницы никакой там нету. Я опять же повторюсь. Это все у нас проходит на двух биржах, на Binance и на Битриксе. За месяц можем, в принципе, ну по практике, я так понял, он приносит от 10 до 30% количеству ваших монеток. И вообще можно заработать, насколько я знаю, гораздо больше, но это в зависимости, опять же, от монеты, которой мы торгуем. То есть здесь уже более индивидуально, но 10-30 процентов это, в принципе, гарантированный объем, который вы получите, пользуясь данным ботом. Что еще можно сказать? В принципе, подробно можно будет ознакомиться на самом сайте и на здесь. У нас вопросы-ответы здесь есть, есть канал на Ютубе, есть у нас видео отчет, который вы можете посмотреть как его купить, как им пользоваться и так далее. Опять же, все очень подробно и доступно описано на сайте. Я оставлю контакты человека непосредственно как администратора. Он вам ответит на любой вопрос, подскажет, то есть, кого что интересует. У нас на самом сайте, опять же, будет в описании ссылочка. Вы можете посмотреть здесь все это описание, как он работает. Есть видеоинструкция, что вообще делает этот робот. но ну, опять же, он, как видите, у бота всего три стратегии торговле выбирать какая более-менее вам удобна, но здесь опять же акцент идет на то что самое главное его правильно и грамотно настроить ребята вам с этим помогут без проблем так что однозначно рекомендую заходите смотрите здесь есть тестовый режим вы можете посмотреть на да, на практике как это работает попробовать протестировать но я думаю лучше всего проконсультироваться у людей непосредственно кто это все создал на нем ответит на любой вопрос по цене я сейчас не могу сказать сколько стоит так что пишите, узнавайте. Давайте всем удачных торгов. Э, до скорых встреч. Всем профита. Всем пока.